Приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова и сегодня мы с вами посмотрим новинку из каталога oriflame номер 8 это набор для самых маленьких я думаю что очень обрадуются мамочки у кого недавно появились малыши а я вас поздравляю и конечно же для таких малышей нужны специальные предметы для маникюра которые будут безопасны. Давайте посмотрим вместе этот чудесный наборчик, который приходит в коробочке и будет храниться в таком защищенном футляре нежного пастельного оттенка. Итак, мы видим сразу на футляре логотип BBO это вся наша серия так называется и здесь три предмета ножнички с закругленными кончиками нержавеющая сталь такими ножничками точно невозможно будет повредить пальчики малыша очень кстати удобные хорошо так плавно скользит лезвие далее пилочка ой все вытащила пока еще новый он очень плотно держится так пилочка Небольшая для подравнивания, и с мягеньким абразивом, такая вот она нежненькая, нежненькая чтобы подравнять ноготочки, и третий предмет это безопасные кусачки для быстрого срезания кончиков. Вот так мы поддеваем краешком, переворачиваем, и у нас получается такая пружинка, которая позволит аккуратненько, так нежненько подрезать кончики какая прелесть я вам всем желаю чтобы у ваших малышей были красивые накаточки и опрятный маникюр